поцеловать хуй-то ничего. Да, не надо. Да я понял, что не надо как-то, неплохо будет. Ага. Но, но про просто держу в курсе, как что я словил, это желание. Просто держишь в курсе, так сказать. Да. Я понял. Фу, блядь, Саня, я не знаю, от отвернись нахуй, у меня страсть какая-то появилась. Ре нет, Реал уйди. Фу, я не могу, ебать. Да ну нахуй, я гей походу. А, здравствуйте, хотел Саня, было знать, я хотел бы узнать, возможно ли починить не автомобиль, а картинг? ты такой сладкий. Прям вообще никак.